здравствуйте дорогие друзья зрители с вами астролог марина Скатик. подписывайтесь на мой канал если зашли впервые чтобы больше знать об астрологических событиях сегодня поговорим об астрологической погоде на неделю 16 22 августа 2021 года это период второй четверти лунных фаз луна растет что дает ощущение уверенности в своих силах и желание двигаться вперед сейчас нужно сделать как можно больше не время для отдыха. Это фаза активного внешнего действия, обусловленного внутренней пружиной, накопленной энергией. Время, когда все ваши шаги приведут к каким-то результатам, сложатся в какую-то цельную картинку, и вы получите результат в заранее проделанную работу, подведете итоги. жизненной энергии много. Нужно ее высвобождать, очищаться, завершать дела тем самым подготавливая себя к новому этапу. Сосредоточившись на себе, своих потребностях, активно проявляя себя во внешнем мире, можно решить свои личные проблемы, продвинуть свои интересы и получить максимум пользы. Более важна внешняя, проявленная часть жизни. Однако, возможно охлаждение взаимоотношений с родными и близкими в стремлении достичь социальных успехов. Этот потенциал, личную силу и энергию можно использовать для трансформации ситуаций, а также для влияния на людей, окружающую действительность, если вы хотите что-то улучшить, преобразовать. В результате можно достичь высокого личностного развития, если правильно использовать планетарные энергии текущей недели, которая начинается с ингрессии Венеры в знак Зодиака Весы. Есть отдельное видео по этому транзиту, посмотрите, пожалуйста. Ссылка в закрепленном комментарии. В ближайший месяц встретить пару и завязать отношения легче и быстрее, чем обычно. Позитивный эффект распространяется и на сложившиеся союзы, устоявшиеся взаимоотношения. Появляется возможность улучшить отношения, выйти на новый уровень взаимопонимания, преодолеть разногласия и кризисы. Всем, для кого актуальна тема обретения или укрепления партнерских отношений, стоит использовать данный период. Это касается деловых и творческих союзов, любых ситуаций и дел, предполагающих парность. Даже враждебные отношения и судебные тяжбы в это время имеют шанс нахождения решения, устраивающего обе стороны. Лучшее время для мировых соглашений и юридических дел. Темы красоты и творчества получают особую поддержку. 22 августа полнолуние в Водолеи есть видео. Посмотрите, пожалуйста, ссылка в закрепленном комментарии. Полнолуние очень важное. В прошлом месяце полнолуние также было в Водолее. Нестандартная, нетипичная ситуация. Второе полнолуние подряд в одном и том же знаке. Впрочем, это свойственно Водолея.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 Далее по дням недели, 16 августа, понедельник, растущая луна в Стрельце с 6-11 утра по киевскому времени. Соединяется с южным узлом, напротив, в близнецах, соединение черной луны с северным узлом. Формируется гармоничный аспект луны с ретро-Сатурном. День развязки кармических узлов, то есть ситуаций, связанных с прошлыми воплощениями. Это нерешенные конфликты или обязательства друг перед другом. Именно сегодня они напомнят о себе, но все сложные ситуации можно завершить, если не уходить от ответа, а смело искать пути решения существующих задач, особенно в сфере партнерства, личных и деловых отношений. Венера вошла в знак весы в гармоничном аспекте с Луной. Все возможности для успешного завершения предоставляются всем желающим. 17 августа, вторник. Растущая Луна в Стрельце в напряжении с ретро-Нептуном. Гармонии с Солнцем и ретро-Юпитером. Обстоятельства дня заставляют иначе поступать в привычных ситуациях. Приходится активизировать все свои ресурсы и искать эффективное решение для существующих проблем. Применять творческий и новаторский подход в работе. Вторая половина в целом благоприятна. Может сложиться удачная обстановка для решения вопросов с недвижимостью, ремонтом, внутренних проблем фирмы. Эмоциональные всплески и некоторое состояние напряженности не мешает. Хороший день для общения с любимым человеком, с родными и близкими. День благоприятен для семейных вечеров, встреч со старыми друзьями, романтических свиданий. Вы можете использовать его для улучшения взаимопонимания с детьми. 18 августа, среда. Растущая луна в Козероге с 8,57 утра по киевскому времени. До этого ночью период Луны без курса в Стрельце. Квадратура с Венерой делает утро напряженным. Для того, чтобы предотвратить ситуативную и неконструктивную ссору, принесите решение важных вопросов на завтра. Если это невозможно, то учитывайте потенциал первой половины дня, старайтесь найти компромисс и говорите кратко, без эмоций. От категоричности и придирчивости руководителей и старших коллег в этот день чаще страдают молодые сотрудники и сотрудницы. Обстоятельства дня дают стимул к духовному развитию, заставляют развиваться и расти, искать решения самостоятельно, надеяться только на себя. 19 августа, четверг. Растущая Луна в Козероге в гармоничных аспектах с Ураном, Меркурием и Марсом. День благоприятный, особенно для профессиональной деятельности, бизнеса, долгосрочного планирования. Хорошее время для различных контактов и заключения договоров, подписания важных документов, сделок, купли, продажи, особенно касающихся недвижимости. Знания и сведения, полученные сегодня, а также знакомства, обязательно пригодятся в будущем. День благоприятен для решения вопросов строительства, для покупки оборудования, техники, автомобиля. Интенсивная физическая деятельность, активность – это хорошая возможность сброса накопившегося напряжения. 20 августа. В пятницу растущая луна в Козероге до 11.48 по киевскому времени, после чего приходит знак Водолея. Период луны без курса с 2.57 до 11.48. До 12 дня ничего не начинаем, важных дел не планируем, но завершаем работы или отношения, увольняемся, если вы этого хотите. Оппозиция Солнца с ретро-Юпитером указывает... На то, что есть возможность столкнуться с законом, юридическими и правовыми проблемами. Соблюдая традиции и принципы морали, можно избежать неприятностей. Меркурий в трине к ретро-урану. В этот день можно найти выход из ситуации, которая ранее казалась неразрешимой. Хороший день для приобретения электроники, аргтехники и средств связи для модернизации деловой сферы и стиля отношений в коллективе и с партнерами возможно установление новых полезных связей и отношений хотя общение и приговоры с зарубежными партнерами лучше отложить на завтра ловите счастливые шансы и возможности рядом на расстоянии вытянутой раки короткие поездки представляют интерес и дают выгоду 21 августа Суббота. Растущая луна в Водолее в напряжении с Ураном, управителем этого знака. Существует опасность оторваться от реальности, а резкие поступки и преждевременные выводы могут привести к фатальным переменам. То, что кажется правильным в этот день, позже может оказаться замком иллюзий. Спонтанные решения, спешка в делах, авантюры, может ухудшить существующее положение вещей день накануне полнолуния поэтому сегодня могут быть беспричинные резкие смены настроения поэтому под влиянием наступающего полнолуния можно спонтанно и импульсивно наломать дров старайтесь не затрагивать политические и финансовые темы в ближайшие два 3 дня иначе конфликты неизбежны 22 августа воскресенье полнолуние в водолее в тридцатом градусе в 1502 по киевскому времени прошлое полнолуние 24 июля также было в водолее такое бывает крайне редко два полнолуния подряд в одном и том же знаке рекомендую видео посмотреть в котором я астрологически и нумерологически раскрываю потенциал этого дня ссылка в закрепленном комментарии 22 августа марс в трене с ретро ураном а венера в трине с сатурном необходимо соблюдать традиции и законы сдерживать эмоции и не поддаваться желанию спонтанно изменить существующее положение дел отличное время для активного отдыха или напряженной физической работы в этот день можно создать солидный фундамент будущих успехов хорошее время для политиков и общественных деятелей для для ответственных выступлений, проведения онлайн-мероприятий, прямых эфиров, вебинаров. Период Луны без курса с 14.59 до 15.43, после чего Луна переходит в знак рыбу. Вечером могут нахлынуть эмоции, в памяти всплывают важные события, хорошие и не очень. Постарайтесь исключить из своего окружения все, что раздражает.